Поскольку сегодня у нас не выпуск лаборатории Барабекуса, но эксперименты не прекращаются ни на один день, то перед боем просто сообщу один результат одного любопытного теста. Эксперимент проводился в рамках исследования скорости сведения. Мы пытались узнать, имеется ли разница в коэффициентах разброса в зависимости от обученности экипажа. Раз сегодня будет бой на «Тигре», то и результаты сообщу по «Тигру». Так вот, взяли мы «Тигра», Вынули усиленные приводы наводки, посадили экипаж. Командир стопроцентный, все остальные танкисты десятипроцентные, Пушку установили топовую. Сложное название у нее, в общем, вот эту. Далее. Мы заранее знали и путем инструментальных замеров убедились, что после выстрела круг разброса увеличивается в четыре раза от минимального, а во время разгона до максимальной скорости в 8 раз от минимального. Кстати о терминах, вот чем эти цифры меньше, тем считается, что стабилизация у пушки лучше. А чем стабилизация лучше, тем играть, соответственно, комфортнее. Что мы сделали потом? Потом мы на тот же танк посадили 50% экипаж. То есть командир был 50%, а экипаж 55%. Когда мы уже с этим экипажем провели замеры по разбросу после выстрела и после разгона, то оказалось, что эти цифры оказались такими же. Да, точность стрельбы значительно ухудшилась, да, круг прицеливания стал больше и в стоящем состоянии, больше он стал и после выстрела, и больше стал, когда танк двигался. Да, время полного сведения пушки после выстрела и после движения стало в 1,3 раза дольше. Но вот разница между размерами этих кругов разброса в стоящем состоянии после выстрела и после движения осталась неизменной. Получилось 1,4,8. Нас это, конечно, очень удивило, но факт остается фактом. Кстати, точно такой же опыт мы провели, когда улучшили экипаж боевым братством, вентиляцией и шоколадкой. Да, танкисты стали стрелять точнее, сводиться стали быстрее. Но вот разницы в этих цифрах разброса, во сколько раз прицел увеличивался после стрельбы или после движения, разницы не оказалось. Какие выводы из этого делаем? Вывода всего два. Первый: Прокачка экипажа безусловно положительно влияет на точность стрельбы и на время прицеливания. И второй вывод. Вот эти цифры по стабилизации пушки, то есть во сколько раз расползается прицел, вообще не меняются от уровня прокачки экипажа. Обращая внимание, перки на стабилизацию мы сейчас не учитываем, просто опыт экипажа. Так вот, окончательный вывод такой. Если изначально стабилизация пушки дрянная, то прокачка экипажа, вы именно стабилизацию, как техническую характеристику цифровую, не исправите. Все, доклад закончил о предстоящем бое. В бою давайте, кстати, проверим, как обстоят дела с коэффициентом нестабилизации, а скорее с коэффициентом вертуханистости у тигра. А то ведь говорят, что только советские танки вертуханы раздавать умеют. Вот попробуем. Посмотрим, что имеем именно у немца. Ну что, помчали? Канал Барабекус представляет. Бой начинается. Иду вчера домой. Поздно уже, холодно. А на асфальте лед кое-где появился. В общем, скользко. К дому, как вы понимаете, ввиду гололёда приближаюсь зигзагами. И почти до подъезда с такими выкрутасами добежал. Вдруг из-за угла выруливают два патрульных. Мне так, стоп-стоп-стоп. Один, конечно, представляется. Не помню точно как, но, допустим, сержант патрульной службы такой-то, такой-то ведь. Спрашивает, выпивали? Нет, говорю, не выпивал. «А вещества какие-нибудь употребляли?» «Нет, отвечаю, таким точно не увлекаюсь». И тут этот господин в погонах достает фонарик, светит мне в лицо и спрашивает, «А почему у вас тогда зрачки такие узкие?» «Думаю, если начну умничать, проверять еще куда-нибудь потащат». Ответил чисто по-танкистски. От холода, говорю, господин сержант. Исключительно от холода. Отпустили, в общем. Здравствуйте, уважаемые специалисты. Выпутываться из самых сложных, особенно из самых глупых ситуаций. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Барабекус. Сразу скажу. Тигр, на котором мы поедем, изначально придуман как снайпер. Вот, например, топовая пушка у него, мало того, что она очень пробивная и быстро заряжающаяся, так она еще и чрезвычайно точная. Поэтому стрельба из нее на дальние дистанции доставляет сплошное удовольствие. Но мы, как уже и договаривались, сегодня попытаемся выяснить, как она себя чувствует, если на ней не сводиться. Ну, сводиться будем, если позволит такая ситуация. Но идея повоевать с этой пушкой именно так, как будто она советская, и заточена под стрельбу с вертушки. Я уже сказал, но повторюсь, пробитие у наших бубешек. Шикарнейшая! 203 миллиметра. Поэтому, если не подвернется какого-нибудь супер-люпер бронированного врага, то и выцеливать слабые места нам, собственно, не нужно. Ну что, тест так тест. Начинаем! Эх, первый блин получился комом. Пока вот ущелье смотрим, будем в сведенном состоянии. А потом уже только с вертухи. На то мы порешили. Давай, японец, вылезай! Не забываем, что есть рта и это место она хорошо простреливает. Пошли. Вот пошла первая вертушечка. На халовку выезжать не будем. Ромбик, ромбик. Пошли. Попадаем. Почти сходу в маленькую щель попали. Но нормальный тест на вертушке мы можем провести только в ближнем. Только в ближнем и маневренном бою. Погнали к этой церквушке. Около самой церкви. Вроде бы целей нет, но где-то дальше они точно стоят. Вижу цель! Без сводки! Вот это получился настоящий вертухан. Без сводки, на полном ходу. Точно как хотели. Но мы засветились. Арта в бою очень злобная лорка, поэтому уходим отсюда. Не будем дразнить гусей. Можно по деревне пострелять. Видите, цели видны. Хотя нет, зачем нам ехать в деревню? В город будем давить! Поехали направо! Мы ведь любим трудности! А вот и первый клиент на вертуху! Эх, мимо! Караулим его! Он должен вылезти! Не переходим в снайперский прицел! Кто еще здесь? Т-67 и ПЗ-38! Слева долбит Т-34-85, э переключаемся на неё, с Задний ход, задний ход! Уйти с под обстрела! И справа противник! Вертухан! Вот они клещи, настоящие клещи против нас! Пробите. И сзади ещё СУ-152! Нужно во что бы то ни стало сбежать с этой улицы! Ну за углом не один, а много стволов! Огонь! Отъезжать нужно, но капельку, чтобы не подставиться под ПТшку! И впереди уже к вас! Вертухан! Ух, помощь подоспела! А теперь сушечка! А вот это был настоящий вертухан! Такой, как вы любите! Через полкарта без сведения! Повторим? Еще разочек! Русь не а не пробила нас Суха, что ли? Какая странность и какое везение! Чинись, Гусенька, чинись! Шуточку сведемся! Сушка долго заряжается! Должны еще успеть стрельнуть! А вот сейчас получим сдачу! Вы видели снаряд летящий? Нет. Рикошет, какое чудо! Я не знаю, я не знаю, как вы, а мне показалось, что я прямо видел этот снаряд, который летел в нас из сухи. После такого бы передохнуть, но нельзя, база гудит. Француз едет. Вертухан! Задний год вот, задний год вот. союзник подпирает! Только бы союзник не толкнул. Сейчас сводимся, не будем рисковать. Не подведи снарядник! Готов. Что-то нужно сказать, а у нас командир как выжатый лимон! Нету сил даже обрадоваться, как положено, когда стал воином и набил за пять минут больше 3000 урона! И мы снова в свету! Нас опять кто-то светит! Скорее всего Е25, вон те, которые на базе окопались! Но захват все равно надо сбивать! Секунды ведь остались! Не пробил! Союзника убили, значит, опять вся ответственность на нас. Два рикошета от Е25 получили, а он и голдой стрелял. Именно голдой. Не знаю. Говорите, что везение! Говорите что угодно. У меня эмоций просто не осталось. Единственная мысль осталась, что где-то ведь бродит лора. Почему она ни разу в нас не стрельнула? Ждет свои секундочки! Наверняка ждет! Если погибнем от лоры, я так не играю. Но на базу на нашем мы не поедем. Я думаю, Е-25, след от которой остался около базы. Я думаю, она пошла в обход. Ну попробуем ее встретить. держать на гусле и добить! Скорее добить! И где 25 уже сзади! У нас конечно подготовлен экипаж, он сражался в разных условиях, но что-то сегодня особенное, что-то сегодня необычно напряженное! Ждемся ли помощи от союзника? Нет. Он занимается своими делами. Впрочем, дела он свои уже закончил. Но пока он сюда доберется, бой уже закончится. Или мы, или Е25. Или мы, или Е25. Не попали. Или рикошет. Но надо прятаться. До перезарядки не влезаем. А потом... Потом попробуем вертухан? Нет. Вертуханов нам на сегодня хватит! Аккуратный Ром! Очень грамотный Ром! Ну что, набрались мужества! Поехали! Ух! Хотел проанализировать в бою, как работают вертуханы! Но разве здесь поанализируешь с таким-то боем? Но экипаж! Экипаж, безусловно, заслужил лайк! Однозначный лайк! Да, бой какой-то был вообще чумовой, результаты вы и сами видите, чего ж тут можно добавить? А по поводу вертуханов, из-за этой скоротечности и перенапряженки я даже разобраться как следует не успел. Но, вроде бы вертуханы у тигра все-таки рулят. Попробуйте сами на своих тиграх подобным образом пострелять, может у вас будет получаться точно так же, без сведения, но точно в цель. Да уж, ну и бой. Ладно, уважаемые друзья, не забывайте писать комментарии, а нам с вами пора прощаться. Мне лично, наверное, надо бы выспаться. Может, у меня зрачки узкие не от фонарика полицейского, а от недосыпа. Вам же всем тоже желаю побольше спать. Вон, в старину, например, слышал, что народ в прошлые века зимой спал в два раза больше, чем летом. А чем мы хуже? И на прощение желаю вам всем хорошего настроения и удачных боев. До новых встреч. С вами был Барабекус.